привет ребята эта сделка длилась всего лишь 4 секунды чистыми было заработано 125 долларов в этом видео я вам покажу свои сделки с прямых эфиров на твиче вероятно многие из вас там не сидят ссылка кстати будет на твич в описании это повод будет зайти посмотреть и сразу вам скажу то что все сделки записывались в прямом эфире там очень много таких нехороших слов поэтому если вы смотрите с ребенком или вам не нравятся матерные слова то пожалуйста дальше видео просто не смотрите если все вас устраивает пожалуйста смотрите не забывайте Ставить лайк, подписываться на канал, если вы еще не подписаны. Так, а лунг потихонечку подходит. Ты хочешь вот эти локальные? Угу, прям локалка. Угу, я понял. Так, Макс, сделай баллы на Twitch. Ребят, блин, чтоб я знал, как эти голимые баллы сделать, я бы вам с радостью их сделал. Но я пытался разобраться. Ну, ни хрена непонятно. Очень интересно. Блин, он ну, прокидывает объемы такие хорошие. Я вижу, ну, наверное, вкатит, да. Сейчас посмотрим. Вкатит так вкатит. Блин, стремно заходить, конечно. Ну ладно, я сейчас попробую пихнуться. Так, ну меня взяло. Тоже взяла. Тоже в первую часть. Вышел. Так, вышел пробой. Вышел. 228 баксов ёпта я 50 долларов забрал красава класс ах класс заканчиваем стрим и мы с максом едем в бар вот это кайфы вот это сейчас байт и чисто забайтить людей которые не зашли на twitch зайти на twitch вот блин согласись какой кайф увидеть пробой без катов да это блин и смотри, а я не хотел даже заходить в этот пробой а вот можно слушать евгения Ой, какая Но я один, ювелирная один сделка. С чего решили заходить в лунг, там же с резкого подхода было. Это не резкий подход. Резкий подход это когда монета делает... Э, С проторговки к уровню идет там 2-3%. Вот это резкий подход. Ну, а опять же монет от монет зависит Лонг тут прошел 0,7 на уровне Это не резкий ну, подход. Да. Торгуем каждый день, every day. Только просыпаемся сразу, находим ордер блоки на 5 секундных свечах и торгуем их. Катит так в катит, ладно. О, помню твою фразу в прошлом стриме. Так катит, так катит, и такой хрена, на полтора процента. Но это так, кстати, похоже на то, что мы отрабатывали на прошлом стриме. Вот прям. Вообще, да? Но там 5 минутка была, а это минутка. А у меня пятиминутка минутка открыта, график. Не, я открыл минутку. Ну на минутке, конечно, это все красиво смотрится. Ну вот, забрала. Ну все. Меня... А, ну, Этот стоп лосс Ух ты, что-то такое большое получился. 32 доллара. Так, ну 9700, кстати, по АР. И там плотность есть на 12 тысяч. 12 тысяч это много или мало? Это, кстати, не так и много. Там пойдет эта плотность. Так, ладно, я, наверное, попробую. Блин, ну, у меня ж тут мазанет, блин, по этому эру, да? Блин, и так не хочется пихаться за плотность, но выбора, наверное, нету. О, пошли какие-то крупные принты, прям. О, я же говорил, мазанет. Блять, еще и вкатило жестко. О, курва. Чего, сколько? Так, ну 11 долларов плюс только вышел. Yes, можно заканчивать стрим. Так я на луне раздала, а тут плюс 11 долларов. Ну вот такое, типа, типа, блин, оно там жестко как-то вкатило. Блин, как же все-таки хорошо, когда поставил прокси, оно так намного быстрее работает. Ну вот биток, мне нравится, биток, он еще плюс так подошел красивенько, прям еще касание, я, кстати, вот с этого касания зашел бы уже. Там биток, смотрю, подходит. Да, я вижу. Ну я так напомнил тебе, я знаю, что ты следишь, сейчас упустишь, скажешь. Да, я могу сказать, ну сейчас я уже от ложки он ставлю. А что я должен слушать кого-то, кто мне там что-то будет указывать? Ну, если вы блядь, в своей жизни будете слушать, как вам блядь, будут говорить, этот скажет, не делай то, не делай это, если бы я каждого слушал в свои 18 лет, я бы блядь, в заводе до сих пор работал. Ну, так что думайте своей головой. Это вот крутая притча, крутая притча. Идет, короче... Отец, сын и осел. Они идут такие троем и встречаются люди говорят, вот типа дураки. Осла как бы купили, а осел просто идет, никого не везет. Зачем тогда покупать осла? Ну, отец такой подумал, мы, ну, типа да, реально, что-то мы тупанули. Тут они садятся оба на осла, и едут и встречаются люди на пути и говорят, вот типа дураки, вдвоем сидят на осле, а случай жило И отец такой думает, ну да, реально, типа, косяк Надо, наверное, просто сына оставить Ну все, слазит с отца, идут, и сын сидит на осле Встречаются люди, говорят, вот типа, блин, типа, тупняк Осел э, везет сына, а отец старый идет пешком И, то есть, опять начали осуждать то, что сын только на осле А отец, видите ли, пешком старый Ну тут, короче, отец садится на осла и уже сын ведет э, за узду. Ну, тут встречается опять человек, и люди говорят, вот какой-то сын, потому что, видите ли, молодой э, отец на осле, а молодого сына жалко. Ну, короче, с любой стороны, везде обсуждают, как бы ты там куда ни дергался, везде будут обсуждать. Поэтому, я же говорю, делайте так, как вам нравится, и плевать на это чужое мнение. Потому что этих мнений просто без пизд... много о -хо -хо. хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, 218 долларов, смотри как пошел, я даже рано вышел, ладно, я извиняюсь, что сильно закричал, и все технично было, я бы сказал, но я чисто зря вышел, ой, рано вышел, ой, по ЛПТ, вкинули по рынку, ух ты, дядя, так быстро зазвенело, что я офигел, так, не знаю даже пробовать. Наверное, попробую. Так, меня забрала. Вышел. Я закрылся сразу. Как же мало я взял? Сюда 100 долларов. Чина, я только 24 доллара, я не успел даже объемом нормальным зайти. Я зашел только на 2000 по объему. Не, ну дали неплохо, слушай. Охуенно дали, охуенно дали, блять, просто я, сука, что-то очканул. Ну не то, что очканул, я, блядь, не успел наклеить. Ёпаный в рот, как меня это уже напрягает. Ебать, вот только нормальный пробой, ебать, захожу... зашел, блять на 2000 только. Как понять, будет пробой или нет? Но мы заходим по факту чисто пересечения уровня, то есть в момент пробоя. Как понять, ну... Должен быть, во-первых, ну, понятно, уровень хороший, там, 2 и более касаний, должна быть монета активная, должны быть объема повышенный. Так, АПТ что-то начинает. Да, я вижу, что-то идут какие-то принты, такие, немаленькие. маленькие. Так, меня забрала, я вышел. Блин, зачем вышел? Вышел тоже. Ну и шо, сколько, Максончик, покажите, сколько вышел? 150 долларов, заебись. Ну, я еще 30 долларов забрал, блин. Вот почему вышел? Потому что мы пересекли уровень, постояли, и вообще, по факту, я думал, сейчас пойдет опять в Катик. Я но... тоже Блин. думал, что пойдет в Катик. Этот виш можно было еще посидеть. Так, ну активность есть. Все, я взял. Вышел. Я вышел. вышел. Ну да, поторгов. Хуя 30 долларов забрала. Я вообще в шоке. Не знаю, как вы, но я забрал вот эти вот свои движения и уже сидел радостный. Я представляю, если бы я взял вот это движение. пта. Это с моей точки входа было бы 9%. Я бы, наверное, столько лишь не высидел, но это жесть. Опа. Чё? Так, убрали плотность. Отставили. Так, я даже не знаю, вот как тут заходить, если честно. Но ну, я вышел. Я вышел на полтора процента. Я не знаю, сколько я вышел. Смотри, что она делает. Я только зашел и мне сразу нарисовал один процент. У меня просто косяк в чем? Я не успел накликать объем только на 5000, а у меня рабочие 15 уже, а я зашел только на 5, было бы в 3 раза больше. Большое спасибо, ребята, вам за просмотр, не забудьте поставить обязательно лайк, написать что-нибудь в комментариях и подписаться на канал. Давайте тут уже добьем 200 тысяч подписчиков, всего лишь что-то осталось пару цифр разменить, поэтому все в ваших силах. Всем удачи, всем профита, счастья мира, добра и всем пока.